с одной спальни комплекс Старпринс находится на втором этаже вмещает 4 гостя полноценная кухня холодильник посуда электрическая плита духовка микроволновая печь Стиральную машину. В зале диван двухспальный Раскладывается. Есть кондиционер. Телевизор. В апартаментах В апартаментах есть Wi-Fi. Из зала выход на балкон. И посмотрим сейчас спальню. Спальная кровать. есть кондиционер. Выход на балкон из спальни. Перевидние. Шкаф. Туп в комнате. Душевая кабина. И выйдем. Выйдем с вами на балкон. Смотрим вид, вид с балкона. Вид потрясающий, замечательно. Вот, и горы, и бассейн. С этой стороны вот здесь вид на море. У нас замечательный вид со всех сторон. Апартамент очень уютный, белоснежный. вмещает 4 гостя. Второй этаж. Комплекс Star Dreams. Если вы хотите забронировать данный апартамент, перейдите внизу по ссылке и напрямую можете забронировать уютный, замечательный апартамент с одной спальни.